HD Studio TV представляет. На одной ножке, на одной, на одной, на одной. Считаем, сколько раз? Еще, еще, еще. My name is Kamiel, and I'm the global leading authority on networking and relationship capital, and the, author of the, book, the Attention Switch. Это не та традиционная вещь, которую вы всегда слышите о нетворкинге. Я не обучаю каким-либо программным вещам. Это не работает. Я называю это новый маркетинг сейчас, тому, тому в меня и владения навыками э, якисных коммуникаций, я думаю, это еще почему требуется сейчас всем бизнесменам. Люди могут подавать руку так, чтобы специально э, их рука была внизу, внизу. Не надо так делать. Если вы это делаете, поправьте себя. А вот на самом деле есть... Э, э, Равное рукопожатие. Если кому-то не нравится, не надо от них уходить, потому что это не очень вежливо вообще уходить, ли. Бегите, бегите от людей, которые вам не нравятся, люди, которые будут у вас забирать вашу энергию, вам они не нужны в вашей жизни. Тема нетворкинга, она была сформирована по запросу наших клиентов, которые сказали, что на самом деле сегодня нетворкинг, это действительно тот инструмент, который помогает бизнесу выходить на новый уровень. Ведь действительно, сегодня, если иметь контакты и связи, то в принципе деньги не особо-то и нужны. Капитал взаимоотношений он прямо пропорционален финансовому капиталу. Потому что, если вы этого не сделаете, вы не поймете, чему я вас учу. Давайте. О, какие ноги, красивые у девушек оказывается. Но ну, давайте, самое лучшее. Разрешите вашему мозгу думать о вас лучше, ну что же это такое? Ну, вы должны, вы можете, можете сделать гораздо больше, чем ваше воображение вам подсказывает. Поэтому... Мы участвуем в этом мероприятии сегодня для того, чтобы не только самим поднять свой уровень профессионализма, но и дать возможность нашим клиентам увидеть современные практики, послушать, попробовать себя, поделиться опытом и познакомиться друг с другом. Нетворкинг — это нечто большее, это умение интересоваться клиентом, это умение быть искренним собеседником, это умение интересоваться тем, с кем ты говоришь, и быть полезным и интересным слушателем. Я собрала более 25 визиток. Какие-то из них, я думаю, вырастут в очень интересные контакты. Эти контакты будут полезны для моего бизнеса и особенно для моего социального проекта, который я делаю, бизнес арена с Яной Матвищук. То есть это сегодня были люди, которые непосредственно владельцы бизнеса или управляющие больших каких-то компаний, корпораций. Это очень интересные э, люди, с которыми я сегодня познакомилась. I teach us around the world and with one message in my heart to let people understand that connection is not It's a human nature, a distinct behavior. If you know how to connect with people, you're gonna get trust. People like you more, do business with you more, and then you will really have a joyful life and achieve any dreams you have in mind. Networking сегодня это очень большая часть нашей жизни. Практически все говорят, что бизнес можно сделать, только имея хорошие связи. Но связи это что? Это наше знакомство, это то, как мы знакомимся с людьми, как мы себя представляем другим людям. Не выходя в свет и не нарабатывая никаких связей, ты не сможешь ничего построить в своей жизни. Связи необходимы, но они не появляются просто так одним щелчком. Это работа над собой, работа каждый день и знакомство с людьми. Делайте первый шаг, и нетворкинг станет основной и большой частью вашей жизни. Again, and and book, Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и следите за нашими новостями.